привет друзья работаю сейчас в столярке Я фугую ресмусую доску и доску делаю ули, потому что пасека расширяется и поэтому надо делать корпуса и так далее но видео не об этом хочу немножко перекурить и пока перекурить, снять для вас маленькие видео, ответить на некоторые вопросы. Потому что буквально за несколько часов, вот пока я работаю, смотрю телефон, э, у меня звонит. И было два звонка и за сегодня. И эти оба звонки были по... с вопросами о Улье Дениса Фадеева. Как красить, там, сила семьи и так дальше. И я, конечно, попозже, после того, как сделаю ульи, закончу столярки, сделаю видео обзор с, именно с итоги подведу сезона с работы по работе с шестирамочниками. Там много интересного будет. Я расскажу, что я делал, как я делал, что я с ними вытворял и так далее. Ну а сейчас перекурю немножко, хотя я не курю. Ну, отдохну и сниму для вас видеосюжет и отвечу на некоторые вопросы. Так что, кому Интересна тема про улицу Дениса Фадеева. Оставайтесь. Ну, а я одену сейчас микрофон, потому что на улице ветер, ветерочек. И пойдем на пасеку. Итак, друзья, мы на пасеке, и чтобы не растягивать видео, затрону два часто задаваемых вопроса. Сила семьи и покраска. Смотрите, сила семьи. Если же у вас на пасеке по тем или иным причинам есть слабые отводки, там поздние раи слабенькие, там или семьи или есть с нуклеусов запасные матки, и вы не хотите их объединять, эти семьи ссыпать, и у вас есть, вы приобрели ули Фадеева, или хотите приобретать, то я рекомендую пересадить в эти ули. Почему? Потому что еще прошлой осенью, ровно год назад, ну, не ровно чуть меньше, поздней осенью, мы с Денисом проводили как бы аналогию между деревом и пенопластией, и одинаковая сила семьи, было что там, что там. И видно было, вот даже для глаз было видно, что пчелам более комфортно было в пенопласте. Им там было более теплее, более уютно, нежели в дереве. При этом, при всем, помните, у меня было видео, как зимовали мои пчелы в очень ужасных условиях, без вентиляции, с влажностью. И там были у меня отводочки по три рамочки, где там ну, жмение пчел, и они хорошо перезимовали успешно и весной они хорошо развивались ничего не было матки хорошо все работали поэтому у кого очень слабые отводочки семьи э, пересаживайте в шестирамочнике там сто процентов ну не сто процентов потому что многое зависит от вас от кормов э, зимовка будет успешной э, у меня есть на, сейчас на пасеке м, буквально три или четыре таких отводочка где я пересадил я вам покажу и есть несколько штук вот один из них, я просто помню, где я зимую по два отделения. По два отделения, то есть по три рамочки. А так в основном все шестирамочники. Вот я покажу поближе. Вот, вот смотрите, друзья, у меня вот здесь вот ряд. И вот в ряду стоят семьи, вот видно. И он стоит номер 81, где ну я пересадил. Я его... Уже, ну, открывал. У меня несколько таких. Сейчас я вам покажу поближе. Вот здесь. Здесь стоит кормушка, конечно же. Потому что чуть-чуть подкармливаю их. Шестирамочники. И вот так выглядит отводочек. Я не помню, по каким причинам семья была слабенькая. Но вот так она выглядит, я его пересадил, и я больше чем уверен, что проблем с зимовкой не будет, потому что там хватит пчелы. Ну и есть э, э, ну, несколько таких штук, и пойдемте, я вам покажу, э, где-то здесь далеко, далеко-далеко, даже промотаем. Вот я даже кирпичик поставил, э, где... Где есть именно я буду зимовать по э, вот сейчас я, вот где я буду э, зимовать по два отделения смотрите здесь получается по три рамки и три рамки пчелы. Их не так-то много. Их, конечно, можно объединить, что я и делал, где у меня было по два отделения. Ну, я вот этот улей оставлю на так, на трех рамочках. То есть пчелы тут не так-то много. Можем даже посмотреть, что тут творится. Пчелы не так много, но э, я уверен, Вот есть и маточка, и расплодик. Сегодня 20 сентября. Что это еще расплодик выйдет, мы сюда или я дам сиропчика, или, дам сиропчика, или, или просто подставлю рамочку медовую. Вот так они и пойдут в зиму. Вот э, по два отделения. Вот это то, что касается силы семьи. Так что, у кого слабыши, можете смело пересаживать, и проблемы, думаю, у вас не будет. Ну и теперь вопрос очень распространенный, часто задаваем о покраске ульев. Друзья, мы с Денисом много пересмотрели пасек там, где есть ульи. И у Дениса же на пасеке есть, у меня вот больше ста таких ульев. Мы пришли к выводу, что лучше всего для покраски ульев из пенопласта подходит Э, ну, как нам кажется, может есть что-то лучше. это эмаль. Я, допустим, у себя на пасеке красил краской зебра pf ПФ-115 эмаль. Добавлял я туда, мы красили, первые улей я красил щеткой, их там было немного, а основная масса, больше 100 штук, э, мы красили с пульверизатора. Трехлитровая банка краски, мы добавляли туда грамм 50, э, уже не помню, ну, где-то так, у «Уайт спирита» размешивали, ну, чтобы пульверизатор смог, ну, не плевался и смог хорошо ложить краску на улей. Почему эмаль? Эмаль, как видите, э -э она, вот, зебра, например, у нее насыщенные яркие краски, что довольно, ну, красиво смотрится для глаз. И эмаль лучше, чем эмульсионка 100%, по той лишь причине, что эмаль делает защитную пленочку. И эта пленочка, она защищает саму ли, как от ультрафиолета, от солнца, от ветра, дождя и так далее от небольшого ограда и она еще и дает небольшую но защиту от механических воздействий, ну вот от стамески, но мы же должны понимать, что если мы будем загонять стамеску в пенопласт, то, так, то никакая краска не поможет это пенопласт, надо включить логику и прекрасно подумать, что мы не можем требовать от пенопласта супер э, супер какого-то там твердости. Э, даже вот дерево дерево мы э, у нас обита вот у меня обита э, оцинковка и здесь обита алюминием, э, так что если мы хотим супермощную крышу, то оббивайте, пожалуйста, металлами будет точно так же. А то я недавно смотрел видео уважаемого Айдара и он там показывает, что у него ульи пропалины Я не знаю, у меня в ули уже полтора года, основная масса с весны. Ну, первые ули у меня появились на пасеке весной прошлого года, и у меня таких проблем нет. Я не развожу костры на улях. я не знаю, что надо делать с дымарем, чтобы угли рассыпались по всей пасеке. Так можно и пасеку спалить, не только пенопласт. Так что, мне кажется, вот это какие-то минусы, это какое-то предвзятое отношение уважаемого Василия Антоновича к Денису. Ну, мы понимаем, там работает непрез идет по маткам по завозу матка но это упустим этот вопрос э, так что не, не разводите костры на ульях и ничего не будет э, у меня таких проблем нету ни с, с, с повреждением ни с чем э, улья же повторюсь уже полтора года некоторые на пасеке и повреждений у меня нет и кстати ни синичек ни э, мышей нету в одном улье буду скажу э, по -по -по получилось так что в одном улье одно отделение от чего-то меня было не за э, как бы не востребованное там стояла рамка э, сушу рамки и там моль чуть-чуть, конечно же, подъела там, где это. Ну, я вовремя увидел, ничего страшного нет. Вот от моли, конечно, не спасёшься. От синичек этих, каких. их дятлов проблем Тутфу нету, от костров на улях тоже проблем нету. Поэтому красьте эмалью дешево, сердито и делает защитную пленочку. Что еще вам сказать? В принципе, по краске все. Может кто-то там красит, меня спрашивает, как резиновой. Может резиновой классно, может еще какими-то красками лучше. Но чтобы было дешево и сердито, ПФ подходит эмалька лучше всего, как по мне. Вот у меня покрашенные ульи с пульверизатора, довольно красивый цвет довольно гладенькие и с них хорошо стекает вода и с них как бы проблем нету вот я сейчас вам покажу самые первые ульи. вот я просто увидел, пока пока снимал вот самые первые ульи, которые были ровно им полтора года вот вот это самый самый первый улей вот друзья он как новый, ну ничего с ним не произошло, краска не отшелушивается, краска не отбивается, никаких проблем нету, э, Так что все нормально за полтора года. Одно что, э, я еще крашу днище, само дно э, изнутри. Изнутри э, нету показать, это надо где-то вам показать. Крашу изнутри, потому что... Э, дно особенно в районе витка подтверждено ну, больше всего там пчелы трутся и так далее то я стараюсь ну вот, вот здесь покажу вам я думаю тут как-то будет видно Я стараюсь красить, вот это хорошо прокрашивать все дно на литке, потому что бывало такое, где не покрашено, и там пчелы ну, не выгрызают, э, не выгрызают, а просто как бы э, вытаптывают, можно так сказать. Ну, есть шершавенькая получается. Но когда хорошо мы красим дно, никаких проблем нет. Э, корпус я внутри не крашу, пчелы его не грезут, э, кто бы что ни говорил, я не знаю, пчелы его не грызут. Пенопласт магазина может и грызут, я не знаю, но с этими ульями по погрызгу проблем нету, потому что это тоже один из вопросов по погрызке. Мыши тоже его не грызут. Ну что, друзья, я вроде бы ответил на интересующие вас вопросы. Сила семьи и покраска. Сила семьи, если у вас слабенькие семьи, смело пересаживайте. Для пчелок и для вас это будет только плюс. Жмение пчел через перегородочку, хорошо зимуют довольно успешно и без проблем. По поводу покраски, красьте смело ПФ-кой, это делает защитную пленочку, это красиво и довольно недорого, так что я рекомендую все-таки пф -кой. Внутри улей подытожу, я не крашу, крашу только дно. Все, по ульям все. Кстати, друзья, многие звонят Денису, хотят проконсультироваться, не знаю по каким вопросам и не могут к нему дозвониться не знаю, по какой-то причине и начинают звонить мне. Я не против, друзья, общения, но просто сейчас много работы и я не могу всем уделить много времени, поэтому у Дениса есть менеджер по работе с клиентами это Таня в описании под видео я оставлю коммен... контакты и все кто желает проконсультироваться по тем или иным вопросам по вопросам приобретения закупки ульев обращайтесь к Тане Таня также занимается продажей книг об пчеловодстве так что кого интересуют книги довольно интересные и хорошие обращайтесь тоже к Тане Здравствуйте, меня зовут Татьяна. По консультациям и приобретениям у Ленуклеуса звоните, буду рада ответить. А также обращайтесь по поводу приобретения книг о пчеловодстве. Всего хорошего. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. Я отдохнул, так что пойду просто работать дальше. Ну, а вам всего хорошего. Все, пока.